16 июля 2019 года, сегодня у нас в унье и квеорт. а еще сегодня, ребята, затмение лунное 23.00 по московскому будет затмение, которое совпадает еще и с полнолунием, поэтому практикум который я уже по традиции провожу на подобные дни, будет у нас поближе к этому событию, то есть 22.30 по московскому времени. Приходите, вход свободный, комната безразмерная, поэтому приглашаю всех, кто хочет сгармонизироваться и помогичить немножко насилие этого дня. Что касается сегодняшнего прогноза, то по расчету выпала руна вуньё, а из мешочка я вытащила квеорт. Немножко внезапное такое сочетание получилось и глядя на это, мне пришло в голову вот что. Если у вас в жизни полная гармония и счастье, то надо беречь это состояние, потому что сегодня велика вероятность перезагрузки. Впрочем, перезагрузка может значительно улучшить положение. И тем, у кого все замечательно, будет еще лучше. Если вы, конечно же, на это настроитесь. Подумайте немножко, что вам мешает и направьте энергии дня на уничтожение этого. Иногда бывает, что даже что-то на первый взгляд хорошее, гармоничное, приносящее радость, может тормозить развитие. А не пришло ли время вылезти из вашего теплого, мокрого, такого привычного болота? Сегодня такой день, когда лучший не враг хорошему, а двигатель прогресса. Если мы не двигаемся, то мы деградируем. Даже если на некоторое время зафиксировать человека неподвижно, то он умрет. Мы рождаемся для того, чтобы развиваться, двигаться. И как только мы останавливаемся в своем развитии, мы тут же начинаем деградировать. И вот эти руны как раз навели меня на эти мысли. Я думаю, что этот день больше всего подходит для того, чтобы пересмотреть свое шикарное положение, в котором вы находитесь. Насколько оно шикарно? Насколько оно вас устраивает? Почему вы боитесь из него выбраться? Чего вы потеряете, если будете более дерзкими? Если вы начнете ломать стереотипы и двигаться вперед? Вот такие мысли навевают на меня сочетание этих двух рун. Ну и, конечно же, чтобы подтолкнуть себя в некоторых моментах, потому что я знаю, насколько тяжело бывает выходить из зоны комфорта, страшно, реально страшно бывает что-то менять, потому что всегда что-то теряется, но приобретается при этом гораздо больше. Приходите сегодня на практику, мы попробуем сделать так, чтобы многие из вас смогли перескочить на новый виток реальности, на следующий, который ведет выше, выше, и поднимает ваш духовный уровень. Приходите обязательно сегодня в 22.30. Ссылочка под видео, не перепутайте, в 22.30. Пройдите по ссылочке и займемся с вами улучшением жизни. До встречи, друзья, в следующем дне. Желаю, чтобы этот день прошел для вас максимально продуктивно. Буду рада вашим комментариям по этому поводу и лайкам, конечно же. Ну а кто видит меня первый раз, приглашаю подписаться на мой канал.